Здравствуйте, люди интернета! Я Анна Сорина, снова с вами онлайн-предприниматель и основатель бизнес-группы ДДД. Подписывайтесь на мой канал и узнайте много бизнес-секретов успеха. Когда-то в детстве и юности я была романтик. Но я сейчас тоже романтик. Но тогда была особенным романтиком. Любила читать стихи. И у меня это даже получалось. Выигрывала какие-то конкурсы разных уровней. Но вот однажды, выйдя на сцену, за какие-то считанные секунды я поняла, что забыла текст. И не растерялась. Поклонилась и ушла со сцены. За кулисами меня все спрашивали, что случилось? А я ответила, забыла текст. И вот тогда я поняла, что только страстное желание позволяет двигаться вперед и реализовать свою мечту и по жизни всегда следовало этому правилу и сейчас моей страстью стал youtube конечно для того чтобы преуспеть на ютубе нужно много учиться но или вы инвестируете в свои мозги или вы платите специалистам профессионалам мне нравится помогать людям реализовать свою мечту и транслировать свои знания через YouTube канал где этим могут воспользоваться просто миллионы слушателей ютуба. И в интернете, мое внимание, давно-давно привлекла одна девушка, бизнес-леди, и это Юлия Мартынова. У нее ведь получилось стать интернет-магнитом, который притягивает к себе людей. Я решила тоже попробовать, а почему бы и нет? Времени у меня еще, вагон и целая тележка. И я опустилась во все тяжкие обучения. Но без этого в интернете никак нельзя. Это, конечно, процесс беспрерывный, потому что интернет-технологии меняются просто стремительно. Еще в начале 2016-го рулил email-маркетинг. А сейчас-то рулят боты, и меня это настолько захватывает, и мне хочется как можно большему количеству людей помочь. Если вы затрудняетесь в интернет-продвижении, записывайтесь на мою консультацию, и мы вместе с вами определим, как вам помочь и как ваш YouTube-канал должен заиграть красками радости, Успеха и, естественно, монетизации. Без этого же никак. Мы же все пришли в интернет зарабатывать. Не откладывайте реализацию своей мечты в долгий ящик. Записывайтесь. С вами была Анна Сорина из Санкт-Петербурга. Пока-пока.